Друзья, всем привет! Сегодня я приехал в гости к основателю компании Компании Турков по рекуперации, Олег Турков Олег, добрый день! Здорово. Хочу сегодня с ним поговорить на тему вентиляции Тема очень интересная Наконец-то в России, я считаю, что она начала набирать интерес Многие люди стали задумываться о вентиляции Это видно и по нам, да, у нас... Раньше мы вентиляцией не занимались, в том году мы Начали заниматься вентиляцией, устанавливая принудительную адаптивную систему. Сейчас хотим в свой ассортимент включить еще рекуперацию. Вот хочу начать с, с простых вопросов. Подготовил список вопросов и сейчас буду задавать их Олегу. Олег, подскажите, вот что такое вообще вентиляция? Нужна ли она, не нужна? Или это баловство? Многие, особенно когда я вот начинал строить дом, на обучение по газобетону, Например, или по теплой керамике, и там люди говорили о том, что материалы дышат, то есть имеют паропронициальность, да? Я думаю, многие с этим, особенно те, у кого деревянные дома, думают, что если дом дышит, значит и вентиляция не нужна. Есть, угу. Ваше мнение по этому поводу? А, ну, смотри, а, во-первых, то, что ты говоришь, дышит, это есть такое понятие, как инфильтрация дома. Да, то есть воздухопроницаемость дома. И это действительно так. В деревянных домах раньше, да и сейчас, качество строительства деревянных домах оно крайне низкое. Вот. Оно крайне низкое не из-за того, что там у -то руки кривые, а из-за того, что дерево оно постоянно играет, и там щели появляется из-за этого воздухопроницаемость в доме высокая. То есть дом деревянный не герметичный, да? Он не герметичный, да, ну как бы это, это правда, вот, причем это, ну как бы не пустые слова, есть такое устройство, как аэродверь, угу. вот, с помощью него проверяется герметичность домов, и, ну я скажу так, процентов 99 деревянных домов не проходит. А вы сейчас это... делаете, да, производите аэродверь? Да, да, мы это делаем, но мы еще пока не анонсировали этот продукт, но, да, он скоро Даже уходит. Даже клееный врус? Да, даже клееный брус. Клееный, неважно какой. А если говорить про дерево, которое держит хорошую оболочку получается, то это каркасные дома. Каркасники, да, они нормально работают. Либо нужно весь клееный брус, обивать пленкой, утеплять. Или герметиком проходить? Ну, я не уверен, что ты сможешь герметиком пройти весь дом. Пока там, где ты пройдешь, он тебе все равно разойдется рано или поздно. Вот, поэтому э, вентиляция в таких домах, она, э, ну, скажем так, принудительная. Наверное, это некий, ну, не знаю, в общем, излишек будет, mm -hmm. вот. но иногда делают вот, в деревянных домах. А, а вообще, если мы говорим про каменные дома, там, железобетонные, газобетон и так далее, да, каркасные дома, то э, такие дома сейчас э, качественно строятся, и в них нужна, естественно, вентиляция. Потому что и сами материалы стали э, качественные и работа стали э, значительно лучше производиться, то есть строительство само ведется значительно лучше. Вот. И актуальность вентиляции, оно, конечно, сейчас mm -hmm. появилась, то есть так как было раньше уже. Но это не уже не будет, да? Ну, да. ну раньше были деревянные окна, деревянные двери, там, все это дуло изо всех щелей, поэтому такой актуальности не было. ну угу. если в двух словах, вот рекуператор, это вообще что такое? И какие они бывают? Там? ну рекуператор это устройство, которое позволяет экономить на отопление дома, угу. а, так как Вообще вентиляция с точки зрения отопления в доме занимает 50% мощности. То есть, если берется котел, то потеря от оболочки это 50%, а потеря на вентиляцию это еще 50%. То есть вот все проектировщики, кто рассчитывает котлы, они учитывают эффект вентиляции или инфильтрации при расчете системы отопления. Вот, поэтому, когда вы платите за э, отопление, вот ровно там 50% это у вас вентиляция отъедает. А для того, чтобы э, вентиляция не отъедала столько тепла, потому что вентиляция это очень энергозатратная история. Вот, так же, как и увлажнение, так же, как и осушение воздуха. Э, вот эти физические процессы отнимают много энергии. Вот. Рекуператор он позволяет на сегодняшний день стабильно возвращать 80% тепловой мощности обратно в дом. То есть мы за счет вытяжного тепла в вытяжном воздухе, мы это тепло отбираем, 80% передаем в приток и догреваем вот эти 20% за счет там, газа, электричества и так далее. Я видел ролик у вас на YouTube по поводу рентабельности. Рентабельность рекуператора. То есть вообще постановка вот этого самого слова рентабельность, оно правильное нет. или нет? Да нет, конечно. То есть а... люди думают, что если, грубо говоря, они там миллион вложили на вентиляцию, то на отопление они потом должны как-то это компенсировать. Да нет, это, слушайте, вентиляция это не какая-то модная история. Вентиляция была всегда, мы уже про это говорили, что раньше вентиляция... Просто она не требовалась, потому что дома дырявые были и ресурсы, которые нам давало государство, они были дешевые. Сейчас ресурсы дорожают. Вот. И, а с учетом качества строительства дома становятся ну, как, как термосы, и в них вентиляцию необходимо делать. И это вентиляция, это качество жизни, это не рентабельность Это, понимаешь, это какая рентабельность э, у системы отопления, у канализации, да, там, у электричества Это всего лишь тот уровень комфорта, который мы себе создаем То есть это, грубо говоря, система, которая позволяет экономить на затратах отопления до 80% Да, да, 70%. да, да, да, да. Ну, При этом получая качественный воздухообмен Конечно Сколько ppm вот может дать рекуператор? А, рекуператор он нисколько не может дать ppm. Да, а содержание концентрации CO2 оно, э, организовывается воздухообменом. Uh -huh. То есть, да, если мы э, хотим получить высокое качество воздуха в комнате, да, вот, например, в спальне два человека, муж жена, то мы рекомендуем брать там минимум 60 кубов на человека. Uh -huh тогда получается действительно поддержание. Ну, вот то есть на эту комнату надо 120 кубов. 120 кубов, yeah. да. Тогда концентрация О2 будет 400-600 mm -hmm. ну, вот этих ППМ да, условно. А если взять 40-30 кубов, там, у европейцев у них 30 кубов, то это будет поддержание вот этого ППМ в районе 800-900. Вот, концентрация О2. И это, опять же, это про качество, качество жизни. Если мы хотим жить по таким стандартам мы так рассчитываем, по таким так. Вот. То есть это, это то же самое, как э, у нас в СНИПах есть э, норма по отоплению. Да? Ну, температура в доме там 23 градуса, 23-25. Ну, mm -hmm. А в Европе, например, 18-20. Вот в каких комфортных условиях жить? Да, там? Я все только отопление сделал, у меня в зале 24 градуса, а в спальне я сейчас сделаю 21, двадцать 20... Ну, спать ну... вот более комфортно 21. Да, да, да, согласен, согласен. А, а в зале, де... а дети бегают? Дети детям я у меня тоже он... для 21. Хорошо. Пусть тоже... У меня трое детей, но самая маленькая три года сейчас будет в феврале. Да, она там ничего не понимает, какой ей комфорт. Сын тоже не понимает. А дочка 18 лет... Она ей вообще 20, 20 этих стоит угу. градусов. Мы с женой сделали 21. Для нас грубо говоря, самый комфортный 21 градус. Не, ну я согласен спать при, приятнее, да, более прохладно. А все остальное а, у меня везде стоит 24. Все да, ванны, да. гостиные 24 градуса. Еще такой миф, вопрос, это по поводу труб. То есть, да. грубо говоря, через рекуператор у вас чистый воздух попадает в помещение. Угу. И не скапливается ли там пыль какая, которая грязь вот это, не бактерии, может быть какие, которые попадают потом в помещение, и ты всем этим дышишь? Нет, не скапливается, но этот миф, да, он, безусловно, такой есть, и он а, к нам пришел как раз из старых систем вентиляции. Это система вентиляции а, естественной, то есть, когда есть некий стояк, а, уходящий на крышу, и, знаешь, вот эта вот система вентиляции работает. А, естественная вентиляция, она работает в зависимости от перепада температуры давление, температур, то есть и э, в этом канале, а раньше каналы делали иногда не из трупа, а из кирпича, то есть кладку просто клали, вот. и из-за того, что скорость в этих каналах крайне низкая, э, там на стенках могли нарастать хлопья, пыли. Uh -huh. вот. В принудительной вентиляции таких эффектов нету по двум причинам. Во-первых, потому что скорость внутри канала достаточно выс высокая, чтобы угу. цепляться за сам воздуховод внутри. И плюс каналы делаются либо из металла, либо из пластика. специальным металл должен быть? Нет, не, ну, это обычный оцинкованный металл. Оцинкованный металл. Не, ну, кто хочет как-то изыщиться, может из нержавейки сделать. Угу. То есть для там, всяких медицинских учреждений делают из нержавейки, ну, вот. Или для там, этих общепита. Ну, вот. А так в целом, собственно, и поэтому налипание вот этой грязи внутри каналов ее не происходит. То есть, да, безусловно, там на поверхности может быть тонкий, тонкий слой пыли, но ну, вот как, не знаю, как везде вот сейчас на столе провести, mm -hmm. там белой перчаткой. Ну вот ну, внутри, будет, внутри будет то же самое. Да. За всю свою Я просто занимаюсь этим 22 года, угу. я э, за всю свою практику э, не чистил ни одного воздуховода в коттеджах, в домах, в квартирах, вот нигде этой проблематики нету. То есть чистить не надо? Его вообще не нужно чистить. Единственное, где мы чистили, это рестораны вытяжки над плитами, где идет постоянная жарка, парка, и вот эти вот пары с жирами вот они да, оседают внутри канала. Но я слышал о том, что в Европе, типа когда делают рекуператоры, вот эти вот воздух... воздуховоды оставляют даже какие-то рючки. Специальные Ревизионные. Грузы, как там, Есть такая. Но это там, где требуется. Вот на ресторанах, безусловно, mm -hmm. это требуется. Для каких-то медицинских учреждений, там есть целые регламенты, которые ну, это нужно производить. Нужно это не нужно, просто есть регламент, это надо делать. Но ну, вот в бытовом применении это не нужно делать, ну, вот, поэтому ну, я, знаешь, как это, вот, интернет же, если бы он был, это была проблематика. Весь интернет был бы усеян. Этой информацией, и это как-то офиширость, показывалось. Вот. Но кроме слуху, больше как бы тут больше ничего и нету. Я понял. Да. С этим вопросом понятно. Вопрос следующий. Нужно ли проектировать систему вентиляции или можно без проекта, как у нас многие любят, эм... все без проекта делать? Ну, знаешь как, на самом деле. У меня есть мнение следующее. Проект, он нужен, как бы это некий официальный документ, который можно, иногда и нужно, прикладывать в какие-то органы там, для согласования. Угу. Если брать квартиры, дома и так далее, не обязательно делать полноценный проект. Можно сделать технический рисунок, потому что ключевой момент вентиляции – это трассировка воздуховодов. То есть как правильно развести, с какими диаметрами, где поставить там всякие балансирующие заглушки То есть можно сделать технический рисунок, по нему собрать систему все это будет работать вот. А проект это больше официальный документ угу. Вот, вот. этот технический рисунок кто должен делать? А, ну, очень часто мы это делаем нашим партнерам помогаем. – Какой-то специально обученный человек? – Ну, есть быть? проектировщики, конечно. Есть проектировщики, которые знают специфику, знает как это работает, потому что, понимаешь, можно воздух в воздуховоде разогнать и получить, например, шумы от вентиляции, а можно посчитать так, чтобы у тебя воздух был там не более трех метров в секунду в канале, mm -hmm. и это комфортно для потребителя. Mm -hmm. вот. Но везде есть всякие нюансы, то есть каждый проект, он ну, практически всегда какой-то встречается нюанс, где нужно применить свои знания, чтобы обойти ну, какие-то тонкие моменты. Uh -huh. Там заужение, либо где-то там два воздуховода, допустить, либо там с пола подать, с крыши, ну и uh -huh. так далее. То есть... Я понял. То есть с первого раза так, ну, как бы лучше с кем-то посоветоваться. И... Да, но здесь нет ничего сложного, это все там достаточно все однотипно. Я понял, пару раз делать, и да. все понятно. Есть ли какое-то значение среднее, там, по стоимости, я не знаю, квадратного метра или что-то еще? Сколько он вообще примерно стоит? Миллион, полтора, два, пять? 500, да, ну, 300, нет. 200. Но я, если давай так, если взять дом. Ну и мы будем говорить про рекуперацию. Угу. Да, дом до. Э, так, сейчас Ну, 200 квадратов, так дом 200 квадратов. А жилая там. Ну там 350 установку можно взять, но в районе, наверное, 400-500 тысяч Это все, все да. под ключ, да. это и саморекуператоры, воздуховоды, и да. работы, и да. эскиз, вот, по которому да. ты будешь монтировать да. Еще вот вопрос по поводу эскиза. То есть, грубо говоря, если я захочу купить рекуператор Турков, то вот да. помогаете клиентам, да? да ну, не клиент, в данном случае мы тебе помогаем, а, -а, -а. а ты уже взаимодействуешь с клиентом. В принципе, мы можем и клиенту это сделать, а -а -а. и он сам монтирует. Но... Сколько, сколько времени занимает эту процедуру? Да, ну день-два. А, ну, да, Но я на самом деле я не рекомендую клиентам делать вентиляцию. Мы много раз уже с этим сталкивались. То есть, редкий клиент готов уделить этому внимание, ну, столько, uh -huh. столько, сколько нужно, да, чтобы сделать качественно, потому что лучше, чтобы все-таки эту работу делали люди, которые знают, умеют, ну, более-менее технически грамотные, uh -huh. вот. а, потому что часто бывает, что клиент что-то там намудрит, особенно самостоятельно, ну, а потом приходится ехать и решать там все эти проблемы. Но он намудрит, почему это? Потому что он не сделал эскиз и просто что... не покупал какой то билиберды и начал это устанавливать сам по себе? Потому что покупал, потому что, ну, там элементарные вещи, например, вот есть решетка, угу. есть шибер, ну, заслонка, угу. да, которая балансирует систему, ты когда собрал систему, тебе нужно сбалансировать, что там 60 кубов сюда пошло, 100 кубов туда пошло и так далее. А воздух, он так же, как и вода, идет по пути наименьшего сопротивления да? Если ты не отбалансируешь систему, у тебя весь воздух там, не знаю, в гостиную начнет уходить И не будет доходить до дальних точек вот. И, Например, вот эти шиберы, заслонки, их нельзя ставить рядом с решетками То есть их нужно максимально уносить там, к основному воздуховоду Шибер и заслонки, это что такое? Это одно и то же примерно а. это, это я называю, как бы, чтобы все поняли, это одна и та же конструкция Просто в момент дросселирования, да, в момент перекрытия воздуховода, чтобы да, его, там, ограничить способность пропускную, В этом месте образуются шумы, например угу. вот. и Его нужно подальше от комнаты Ну и, короче, есть куча таких нюансов, да, у -у -у. они вроде незначительные, но потом, которые потом создают проблему для потребителя Либо у тебя воздух не тогда пошел, либо звук какой-то Либо у тебя звук идет из решетки, потому что у тебя дросселирование идет где-то вот здесь у -у -у. Вот. Ну это так, один из примеров. Поэтому всегда лучше обращаться к профессионалам. А То который... есть, грубо говоря, дом нас 200 квадратных метров, это получается в районе, там, ну, пускай, 500, 300, 500 тысяч, тысяч рублей. Да. Это, если взять, там же, я смотрю, разные бывают рекуперации с какими-то датчиками, без датчиков, это вот по, ну, если там один из пяти, это по классу. Это... Нет, вот смотри, а я так скажу, централизованная система вентиляции с рекуперацией, это самый топ с точки зрения э, вентиляции в доме. Но она же тоже разная бывает? А, нет, ну а что, что значит разная? Ты можешь ее оснастить, например, там, переменным расходом, mm -hmm. ты можешь ее оснастить СО2 э, всякими датчиками, mm -hmm. можно там увлажнением оснастить, охлаждением и так далее, так далее. Все это можно сделать. А, но это вот тот, скажем так, э, стандарт, который точно перекроет все твои потребности. А вот э, все остальное это уже, ну, допы. Так, ну, допы хочу, да, хочу, чтобы влажность поддерживать, хочу, чтобы там, э, видеть концентрацию или там хочу, чтобы система работала там, где у меня люди, вот, да, вот там, чтобы не на весь дом работала, да, а только вот мы там в спальне спим, чтобы mm -hmm. только на спальне. Но на самом деле э, мы это не рекомендуем делать по двум причинам. Первая причина э, в том, что вот вот эти все примочки, они дают существенное удорожание оборудованию, uh -huh. но при этом ты начинаешь экономить вот эти 20% тепловой мощности, которая, ну, которую ты догреваешь. То есть вот эти 20% и увеличение стоимости оборудования, они не сопоставим по деньгам. Uh -huh. То есть ты можешь не потратить на вот этот переменный расход, а просто этими деньгами у тебя перекроется на 10 лет вперед вот эти 20% переплаты на тепло, но у тебя весь дом будет вентилироваться. Я понял. А. Ну, то есть, грубо говоря, 200 квадратных метров – это примерно 500 тысяч рублей. 200 – это жилой площадь или это вообще… Нет-нет-нет. Это общее жилое, соответственно, мы здесь берем там 150 метров. Там. А если, например, у меня дом 200 где-то площади где-то квадратов 220. Желаю 220, но это 550 кубов нужно минимум. Сколько у меня дошло? Ну 600-700. В принципе, как примерная адаптивность. Да, но только здесь ты получишь, здесь получишь более высокую эффективность и более высокую кубатуру. Еще у меня вот вопрос по поводу преднагрева, да? то есть, грубо, грубо да. в рекуператор же холодный воздух попадает да. Вот у вас рекуператоры, там, каким образом преднагрев осуществляется? Там, там... нет преднагрева, там нет? только догрев. догрев Да То есть, холодный воздух туда попал, это а ты не заморачиваешься, тебе не надо какие-то шланги туда вести. Нет. Я просто, когда вы по всему дому учился, там это геотермальный какой-то там да, источник. Мы ну. делали тоже такие проекты. Вот. Если у тебя там газ, то это отдельная ветка какая-то идет у тебя туда то она догревает это воздух. То есть, короче, сейчас рекуперация дошла до такого уровня, что ты просто трубу вывел в рекуператоре и все. Да. да? Там ну, все фа делается. Фактически, это знаешь, это как, ну, там, как пылесос, не знаю, как холодильник, ты его в розетку включил. Наверное, ну, ты его в розетку включил, а, да, и он тебя работает этот, этот холодный воздух, он как в рекуператоре греет? Его греют какие-то тены? или что? А, нет, у нас трехкаскадный рекуператор угу. То есть у тебя заходит холодный воздух И дальше этот холодный воздух идет по вот этим каскадам рекуператоров угу. А вытяжной воздух, соответственно, с другой стороны пластины э, Передает свое тепло вот этому приточному угу. То есть они разделены там, тонкой пластиной и вот происходит вот это вот тепло-влагообмен в рекуператоре. Сколько он потребляет? Киловатт? Рекуператор? Да. Несколько. Ну, там, грубо говоря, получается, что в рекуператоре есть вентиляторы, да, которые гонят, они-то все равно что-то потребляют? Да, нет, сам вентилятор потребляет. На самом деле, я предлагаю для того, чтобы, не знаю, там… Было более понятно? Зрителям, да, было более понятно и закрыть там все вопросы. Мы перейдем в соседний офис, там у нас стоит установка и все посмотрим. Я имел в виду, что… Сейчас мы вот подошли. К рекуператору, к стенду. Я имею в виду, что вот вентиляторы же работают, они да. же какую-то мощность потребляют. Да. Кроме этих вентиляторов что-то еще потребляет? А, да, вот здесь стоит нагреватель керамический. Uh -huh. вот. а, потребляет он в случае, если после рекуператора... Ну вот, мы, у нас в данном случае сейчас стоит 25 градусов температура, uh -huh. да, это то, что мы хотим, чтобы подавалось в дом. А, с какой-то трубы вот уже это, да? Да, это вот как раз подача воздуха. И если после прохождения рекуператора воздух здесь, например, 20 градусов, угу. то включается догреватель, и он на 5 градусов Это поднимает. называется догреватель. догреватель. Да. А преднагрев, угу. вот есть еще такая штука, как преднагрев, это как раз ставится вот здесь. Вот это воздух, который забирается с улицы. Угу. Но для чего он делается? То есть это делается на как раз европейских установках, угу. которые не рассчитаны под нашу климатическую зону, то uh -huh. есть эта установка спокойно может работать в, в температуре при минус температуре минус 35, без обмерзания, uh -huh. вот. а европейцы такого уже не могут. Поэтому для того, чтобы рекуператор не оберзал, ставится преднагрев, который минус 35, догревается до минус 15, uh -huh. и эти минус 15 уже идут через рекуператор и дальше догреваются.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 Очень часто люди используют вентиляцию, вообще не включают нагреватель, потому что ну, у нас в квартирах бывает такая ситуация, что перегревается да. наоборот система есть, отопления, и это, это, да, это является как бы... Ну иногда и в домах так делается. А вентиляторы, дел... которые воздух гоняют, они сколько потребляют? А, ну там это вентилятором потребляет там 100-150 ват. То а. есть вот они два потребляют там 300 ват. 300 ват, ну и максимум, короче, это киловатт 800, если включать вот эту штуку. Да. А если ее не включать? Ну 300, 300 ват. Да. А. Ну, это в принципе считай можно сказать, что ничего не потребляет. Ну здесь это вот тоже нужно. Это, это вот и... на сколько кубов? Это да? 350 кубов, кстати, а. как а. раз. Это вот 200 квадратов А вот это что за провода? А это датчик температуры, как раз по этому датчику идет, он смотрит температуру в канале а -а -а. и за счет этого и это и управляет. Это а, это? Не, не, нет, нет, нет, это у нас вообще пульт управления. Угу. Вот. А, ну, это, по-моему, с... а нет, это новая модель, она закрыта. Здесь там, стоит датчик влажности и температуры, то есть как раз по этому датчику идет контроль вытяжного воздуха и, соответственно, вот просушки mm -hmm. вот этого, чтобы рекуператор не замерз. Вот. там стоит приточный, то есть мы видим всегда температуру уличного воздуха. Вот. ну а сбоку там автоматика. То есть система поставляется вот так вот собранная, настроенная со всеми датчиками, все уже это смонтировано. То она остается подключить только дроссель. Ну там. дроссель это уже там ручками да все. И вот эта штука она тоже сразу подключена. Ой, -то это это да ты выключил. Okay. Вот. А, да, эта штука, она уже подключена и в ней уже есть Wi-Fi, а, да. то есть можно сразу подключить телефон и управлять там с, из дома из либо дом откуда-то, да да, да. Дом, да, да, да, можно по монтбаску к умному дому подключить. И вот эта штука, если мы говорим про дом 200 квадратных метров, примерно это будет 400-500 тысяч рублей. Да. Ну это с, с монтажом совсем. Я понял, и э, вы помогаете, да, как это? На первоначальном этапе. Нам, знаешь как, нам проще помочь и обучить, чем потом э -э, ездить да. на рекламацию. Я понял. Да. Дешевле вы, да? И, ну и <с дешевле, и опять же с точки зрения потребителя, да, я понимаю, что когда потребитель заплатил за какую-то инженерную систему 500 тысяч рублей и получил за эти 500 тысяч разочарования, ну. Согласен. Да, поэтому… Ну что, друзья, вот такой вот диалог у нас получился. Надеюсь, для вас он был интересным. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Спасибо, Олег, большое за то, что провели такую экскурсию. То, что уделили, уделили внимание, уделили время. Если будут какие-то вопросы, я тоже буду звонить. Все, спасибо. Давай. Приглашай на производство. Если давайте. будет интересно, да, посмотрим посмотрите, как это все производится. Давайте, все давайте, поедем. Все. Всем пока. Давайте.